Друзья, всем привет! Тут на днях я решил поменять штатную антенну, которая уже много лет ставится на автомобиль Kia Rio. Уже четвертое поколение, а антенна все та же самая, то есть не акулий плавник, как сейчас уже ставится на большинство современных автомобилей. Решил я, значит, заказать данный товар на Алиэкспрессе, нашел, много отзывов почитал. Так вот, давайте я вам покажу, что мне приехало. Так. Вот Пожалуйста, вот эта вот Антенна Приехала вот так вот в пакете Ну, соответственно, там еще посылка была В белом пакете Вот так вот, без всякой пупырки, без всего Заказываю я у продавца У него было много отзывов Все положительные, что всем все подошло Вот такая вот антенна Вот она Здесь небольшой косячок у нее есть, видно А так в целом вроде хорошая нигде косяков у нее нет ни царапин ничего здесь двухсторонний скотч так и вот этот вот так сейчас покажу вот этот вот болтик он вкручивается вместо штатной вот которая антенка там торчит ее выкручиваешь и вкручиваешь вот этот вот болт там он стоит плата типа как усилителя и все то есть поверх Штатные антенны мы одеваем Вот этот кули плавник И приклеиваем на двусторонний скотч Так вот, друзья, сейчас я вам покажу Какое же было мое удивление То, что эта антенна Этот кули плавник По размеру вообще не подошла То есть смотрите, какая здесь дырка И какой здесь размер антенны То есть она даже вообще рядом Не подходит сюда то есть здесь отверстие должно быть прям практически в размер а вот этого вот самого плавника. Есть, получается, что мы ее сюда никак не оденем. Я отправил фотографии продавцу, открыл спор, на что мне сразу же пришло решение Алиэкспресса, что спор одобрен в мою пользу, деньги вернутся мне обратно. Так вот, друзья, что я вам хочу сказать по этому поводу. В общем, я искал, пока не нашел подходящие антенны Просмотрел много товаров И ни у одного продавца я не увидел, что в комментариях Что писали, что подходил на Kia Rio Все пишут, вроде подходит, но, видимо, на какие-то другие автомобили На Kia Rio, вот именно четвертого поколения Она не подходит Так что смотрите, друзья, не ведитесь на то, что написано в описании у, того, у данного товара, вот вообще вот таких вот плавников, что там Ки k К2 или еще что-то. Так что не подходит она, покупать вам не советую. Если вы уже где-то такую приобрели, может быть не на Алиэкспрессе, а еще где-то, то прошу вас оставить комментарии, написать, где вы приобрели, возможно, я тоже куплю и поменяю штатную антенну, запишу видео. Надеюсь, это видео вам было полезно. Всем удачи, друзья. Всем пока.